вечер день ночи не знаю что у вас там тема сегодняшнего онлайн расклада какие планы действия на вас и ваша реакция на это. Первое, второе, третье. Выбирайте любое времечко в комментариях. а поговорю с теми, кому это интересно. Спасибо, дорогие мои, за все то, что вы делаете для канала, за предложение. Тем... Предлагайте темы, я их вижу. Это не значит, что... Если вы предлагаете, я вижу, я прям очень рада, что вы это все вот так. Вот, и, Мариночка, пожалуйста, давай вот это, вот это. Это, это замечательно, это шикарно, это отлично. А приветики приветики всем доброе утро потянулись углы, углы, ули ули <смех> облизнулись кто-то все давайте если что ставьте на паузу планы и действия и ваша реакция на это Первое, второе, еще раз 3 все давайте потихонечку полегонечку сейчас все мы рассмотрим будем смотреть на колесо года ну, если ракурс не нормально, нужно это дам, дам, дам, да. да. возьму. Все, давайте. Э -э, планы действия. Здравствуйте, кто загадал ну, синего, голубого. Окей, у кого-то даже он белый цвет. Давайте посмотрим его планы действия и ваша реакция на это. Это у мужчины. Планы действия на вас. Планы этого мужчины. Действия этого мужчины. Действия действия. Да. Давайте и ваша реакция, прям сразу заодно. Вот кто фиксиков смотрел? Цепная реакция называется. Так, двойка мечей умеренно стереться режеств. Это интересно. Двойка мечей. В силу своих амбиций будет действовать к вам, и в силу своих хотелок, дорогие мои. Ну, тут такая универсал. Здесь позиция, дорогие мои, универсал. Кто на что гораз? Кто на что горазд Агась. Да, дорогие мои, здесь правда такая вот универсальная позиция, прямо на полном серьезе, кто, на что, раз, кто, какие чувства, кто в каких отношениях, то и так, в принципе, и будет действовать. Ну, ваша реакция давайте попозже. Так вот, планы, планы, планы, двойка мечей, туз, чаш, четверочка мечей. Семерочка мечей. Человек хочет сделать в отношении вас то, что вам не очень просто понравилось, либо не то, что вас устраивает. Дорогие мои, это прям сразу. Я бы Для некоторых это будет очень сильно такая катастрофичная, наверное, позиция. Только, для... только в том случае, если э, женщина и мужчина только каких-то начальных этапов, если что. Сразу говорю, если вы очень мнительный человек, не смотрите эту позицию вообще. Но правда, здесь вот такие какие-то некие планы происходят эм, больше. Этот человек будет рассчитывать на какие-то свои чувства по отношению к вам. То есть из своих каких-то намерений, хотелок. Вот я хочу сегодня ее сводить туда-то. Я не хочу с ней встречаться. Я хочу отдохнуть. Вот поймите, здесь будет каждый делать и планировать то потому как он к вам чувствует, какие чувства он к вам испытывает. Может даже и вообще, то есть правда, здесь кто на что гораз поэтому я сразу сказала, универсальные некие такие реакции будут и действия. Поэтому вот, вот если вы встречаетесь довольно таки часто также и будете встречаться и в принципе да если вы допустим привыкли как-то от этого человека чувствовать некое разочарование от его поступков и действий вот будете тогда разочаровываться ну на ну, полном серьезе здесь четверочка чаш повешено все дела здесь тоже очень сильно может проигрываться но здесь вот по существу по стандарту именно по госту по вашему госту между друг другом как у вас что устроено. поэтому здесь вот именно какая-то вот такая вот универсальная позиция будет ссылаться на свои чувства и ощущения в данный момент, в данной конкретной ситуации, возможно, с вылетом и с понятием того, что я хочу. Я хочу сегодня полежать, но я не хочу с тобой идти в кино. Здесь вот какой-то такой момент немножечко эгоизма, немножечко, возможно, просто человек будет трудиться, человек будет какие-то планы свои внутренние... Делать, но я бы не сказала, что это будет в отношении вас, а в отношении больше своих каких-то хотелок, потому что здесь человеку хочется действовать именно так, как он привык, так, как он чувствует, так, как он это видит. Я не думаю, что этого человека, если что, даже в отношениях к кому как-то приручаемый, ну не на граммы. Здесь своеобразно человек, диктатор, либо свои какие-то планы постоянно строит. Ну, немножко, возможно, также привык не особо слушаться и, слушаться и доверять кому-либо из окружения. Тут тоже, может, такие люди, в принципе, проигрываться по такому сочетанию. Поэтому, дорогие мои, правда, что будет к вам чувствовать, что при этом чувствует к вам, также он и будет действовать. Если он будет действовать, если здесь человек привык, что вы там секс по дружбе, да, то, соответственно, секс по дружбе дальше так и происходит. Если да, вы привыкли от, с этим человеком как-то дальше взаимодействовать, какой-то на дружеской основе, но никаких действий, тоже может такое же происходить в плане по отношению к вам. Реакция здесь больше неоднозначная, женская, потому что у нас рыцарь жезлов, потом вдруг повешенный, потом вдруг четверка чаш, а потом мир. Я бы сказала, некая цикличность в этом происходит, но здесь цикличность каких-то действий. То есть, возможно, человек также привык к вам, вот к вам, допустим, вот, поклонник, Вот поклонник, который просто вот, вот терроризирует вас, а потому что очень сильно вот хочется вас потрогать за ляжку. Машку за ляжку, как говорится, вот так же и будет действовать. Возможно, от этого вы будете как-то в комфорте. Ну, и здесь просто реакция такая неоднозначная. Ну, вы, конечно, на это реагировать да. Но если, допустим, поклонник, то вы можете просто огорчиться, и опять он ко мне пришел, и опять он в мою дверь постучался. Вот здесь вот какой-то такой момент тоже может проигрываться. Здесь больше ссылаясь чувств В планах это человек будет ссылаться больше на свои какие-то моменты, нежели на какого-то, а, а что ты хочешь, а, а, а как лучше сделать. Нет, больше вот, вот как он чувствует, как он видит, как он знает. Дальше, в действиях, Не поэтому у нас в действиях-то умеренность, когда выскакивает, поэтому, ну вот хрен знает, какие действия. обычная по умеренности это некий привыкший, некая вот, как же, как же такое говорится, когда вот в, в быть одно и то же. Я забыла это слово. Нет. Не помню. Напишите в комментариях. Но вот здесь, да, здесь у нас рыцарь, мечей, король, чаша, сила. Также здесь опять уклон на то, что человек вам чувствует, может человек вам чувствовать некое негодование, тогда и соответственно будет что-то, возможно человеку что-то надо прояснить для себя по отношению к вам, то он и будет прояснять, то он и будет спрашивать, он будет как-то хитряться все спросить. Вас, возможно, также это огорчит, либо также какую-то в апатию, либо опять он тоже самое делать. Вот здесь вот какой-то момент, все то же самое, и что именно, какие чувства к вам чувствует, если он в принципе, очень сильно любопытная Варвара, то, соответственно, вас будет допекать. Если, соответственно, не любопытная Варвара будет самого себя допекать, а вас немножко оставить, Рутина! Вот, точно! Рутина, да! И вот здесь вот именно рутинные а, действия по отношению к вам. Если этот человек не привык вообще вам писать, он не изменится, он не будет вам вдруг намеренно как-то писать. Вот здесь я сразу говорю, здесь вот такой универсал. Как вы, в принципе, с ним ведете, Если вы с ним живете, он приходит с работы носочек разбрасывать. Нет, здесь он не будет <свят> не разбрасывать и не будет их собирать. Нет, не изменится. <свят> здесь вот какой-то такой. Но здесь больше основывается на своих каких-то личных предпочтениях и на личных ощущениях человек по отношению к вам, нежели как-то «А что ты, детка, хочешь?» Ну, ну, ну, ну, ну бывает вот, рутина, рутина реально заела, ну бывает такое, что ж такое поделать, поэтому у вас неоднозначная будет, соответственно, эта реакция. Рыцарь жезлов повешенный, четверка чаши, мир. Ну, я бы здесь сказала, возможно, там, приподнимитесь, но в духе, но все равно как-то потом как-то сойдет на нет. Возможно, некоторые действия вас вызовет какой-то некий эм, такой адреналинчик, но потом как-то сойдет все-таки на нет и будет какой-то момент вот... Не рутина, а больше, как у вода. Но это то же самое, когда вы поставили вдруг резко вот стакан с водой на э, стол, вода колыхнулась и потом успокоилась. Вот здесь вот то же самое, как некая реакция на какие-то действия по отношению к вам. Успокоитесь, типа, все будет нормально, да. Для кого все нормально, это безопасно, то да. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот какой-то такой универсальный момент. Ну, если такие карты и прям такое красивое сочетание, шо же, шо же, я шо, шо, виновата, что ли, что он не на какие-то трусы а не складывает в коробочку, поэтому, дорогие мои, ну, вот, короче, как-то так. Всем привет, так и есть, вот, поэтому, вот, короче, ну, больше основываюсь на своем, больше основываюсь на то, что он хочет, на как он это видит, и, да. Здесь такое своеобразное такая я хочу. -ка". Я хочу хоть только я хочуха. Вот. <смех> Ладненько. Шестерка Пентаклей, двойка жезлов. А вдруг позовется все-таки в кино, да? Шестерка Пентакли, двойка Жезлов, тройка Чаш. Ну ладно, отдохнуть здесь кто-то здесь очень хорошо может. Окей, выпало так и выпало. Шестерка Пентакли, двойка Жезлов, тройка Чаш. Может быть, отдохнете и какими-то делами будете заниматься. Может быть, отдых у вас будет особо нестандартный, который основывается на том, что надо что-то сделать, прежде чем отдохнуть. Надо! Ночи покопать, а потом отдых, да? Либо, может, какой-то все-таки неординарный какой-то у кого-то будет здесь подход, либо какое-то времяпрепровождение вместе, окей. двойка жезлов, тройка чаши, шестерка пентаклей Немножечко я бы сказала в каком-то таком моменте. Да, это надо это то же самое, что куда-то забраться, только потом, чтобы поглазить на вид. Может, у кого-то такое свидание со скором времени будет. Хоть убейте, хочется именно так мне сказать. Ну, ладно, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на ну, женщину? Сколько вариантов? Три. Все они видны. Вот, вот этот не учитываем. Этот не учитываем, это бракованный вот-вот. Три. Мужчину мы рассмотрели. Так, какие планы? Можете загадывать себя. Я не против. Какие планы действия на вас и ваша реакция на это? Какие планы действия... Какие по плану этой женщины и действия какие будут и ваша реакция мужская на это? Ее планы, ее действия или ваша реакция на ее заковырки? Девятка, тройка, туз. Это интересно, а что ж такие Девчонки, а что ж вы тут сделаете? Дайте бы подробнее. Девятка пентаклей в планах, потом тройка мечей в действиях Это отлично, это шикарно. Расставлю все точки над И, да? ой а, А да, расставлю все точки надо я и, и скажу, что я об этом всем думаю. И даже если надо, я еще и покажу, как надо. О, здесь такие, здесь такие. Девчонки действовать именно будут каким-то методом тыка, методом, ну, методом тыка своего личного. На что способны? Это интерес, так, планы. Но плана особо как бы особо нету. Хотелось бы хоть какие-то планы, но особо я здесь ос... нету. Девятка пентаклей. Луна, пятерка мечей, девятка мечей. Ну здесь... Как он сам поступит, что он заплатит, не заплатит, как он будет действовать. Вот тогда я посмотрю, правда? Пока что на это, на, здесь вам важен результат именно, с, здесь девчонкам важен результат мужской, мужские хотелки, то, что он будет делать в отношении них, только из этого они и будут прогнозировать какие-то действия по отношению к вам. Как он ко мне, так я к нему. Ну, вот что значит вот эта позиция. Если он ко мне хреново, значит и я. Я при этом еще и плюсы покажу, как это хреново. Вот это такие каратеницы. Если здесь мужчина накосячила, я так понимаю, покарает шутка страшно. И жестоко женщина. Мужчина. Ладно, шуткой, но каждой шутки из доли, правда. Здесь синицы, Зена, королеву войну, блин. А, ладненько, поэтому... Ну вот, смотрите, луна, пятерка мечей, девятка мечей. Здесь вот, допустим... Может такое происходить, что в принципе, вот не уперся ей мужик, но в принципе просто вот чтобы отстал. У некоторых может делать так, чтобы он ко мне хорошо относился. Может проигрываться именно больше от мужчин, и от его действий зависит и остальное взаимодействие далее. Почему? Все-таки у нас тут женщины есть чего то ли бояться, есть чего то ли опасаться по отношению с этим молодым человеком, потому что с вами. Потому что здесь луна, пятерка мечей, девятка э, мечей. Поэтому здесь, здесь есть некие опасения по поводу вас, либо по поводу того ваших каких-то действий по отношению к ней. То есть сразу говорю, в планах есть опасения. Поэтому планы не особо четкие. По конечному сочетанию карт, все-таки как вначале выпало, а потом я уточняла, а почему, да как, это у нас король Пентаклей, шестерка Пентаклей, двойка жиров. Поэтому вот здесь я бы сказала так, нечеткие но примерно предположительно, что я от него хочу есть, да. Вот здесь да, либо послать, либо сказать, как он плохо либо сказать, как он хорош, либо вот сказать и намекнуть, что так со мной нельзя. Вот здесь, да. И поэтому в действиях у нас выскакивает тройка мечей. Я бы сказала, здесь поставим все точки над я и э, потом ирофан, королева жезлов, двойка мечей. Здесь женщина может даже как-то в шутку об этом сказать. Какие-то даже свои, кстати, предпочтения, свои какие-то, возможно, опасения какие-то свои точки зрения насчет ваших отношений, либо насчет вас, дорогие мои. Мужчины. Ну, здесь я не думаю, чтобы женщины не то что держали язык за зубами, но все-таки как-то, возможно, обмолвится о каких-то своих предпочтениях, либо хотелка по отношению к вам. И хотят расставить все точки над я и, и, и краткое и тому подобное. Поэтому реакция мужская, мужчина, да, ваша реакция туз туз пентакли, умеренность, терпение, струть перетруд. Десятка жезлов и звезда. Дорогие мои, ну, я не уверена, если вы наоборот загадаете. Что я сделаю? Какие-то такие такие его реакции. Я не уверена, но если кто-то загадывать в таком контексте будет. Да... Вы примите во внимание то, что от вас хочет дам-мадама. Но, возможно, не сразу ей это все дадите, либо сделайте то, как она хочет. Не сразу, не сразу, никак вообще. Но просто примите во внимание какие-то ее хотелки. Ваша реакция на это будет более-менее спокойной, более-менее терпеливой и терпимой по отношению к дам-мадаме. Ну дам, мадам, вам правда, может просто бурю ни с того ни с сего устроить. Но здесь вот именно реакция, больше терпения. Я бы не сказала сострадание. Какая-то здесь больше мужская, какое-то есть мужское спокойствие и расчет на будущее. У кого-то на будущее, и что на самом деле примет у кого-то му мужчина, вы примете в внимание то, что от вас хотят, либо от вас не хотят. Дело в том, что здесь такая, либо эта реакция, его, я бы сказала, потребуется некоторое терпение к дамам некоторым, чтобы как-то, возможно, даже их выслушать, их какие-то предпочтения. Поэтому здесь более реакция терпеливая, терпимая, вот с зубами и тому подобное. Это вот когда, чтобы не было больно, запихивают кляп, либо еще что-то, чтобы не откусить, чего-нибудь, чего себе не надо откусывать. Вот это то же самое, реакция больше терпимая, терпила, терпимо, умеренная. Мужская реакция на женская тут будет. Да, как бы там женщина не провоцировала, провоцировала, говорила, не говорила, хотела, не хотела. Терпимость, труд вот так вот немножечко. Немножечко со скрипом в зубах, но ничего страшного. Ничего страшного, потерплю. Поэтому вот здесь какой-то такой момент. Но некоторые мужчины для себя воспримут какие-то вещи, но это не выполнит сразу, конечно, нет. Там больше это скорее, возможно, выполнят немножко подальше какие-то хотелки, если какие-то здесь женские хотелки могут происходить. Поэтому, дорогая моя, либо, дорогие мои, либо, дорогой мой, давай, реакция терпима, а так все вроде как нормально. Но женщина может выдать еще чуть-чуть, еще то. Как немножечко, возможно, реакция у вас, проверка на прочность будет. Что у нас тут? Да, ну, но, но смотря, конечно, чтобы, если девушка тут будет перегибать палки какие-то вещи и заставляет делать тому подобное, соответственно, реакция будет все хуже хуже. Если что, чё, если чё, это вот для перегибательниц палк, я говорю, то реакция будет все хуже хуже, и терпение все будет пропадать и пропадать и пропадать и пропадать. Поэтому смотрите, что вы делаете, как вы на это реагируете. Поэтому вот, короче... Как-то. Так, давайте далее. Угу. Интересно. Здравствуйте, кто выбрал у нас фиолетовую свечу? Второй вариант. Какие планы и действия на вас и ваша реакция на это? Какие мужские планы и мужские действия к вам и ваша женская реакция на это? Какие планы у него к вам? Какие действия у него к вам? Так легенько, так спокойненько. И ваша реакция на это? Где легко? Где спокойно? Угу. Так, туз-чаш, туз, шестерка, пентакль, ну и здесь двойка мечей. Давайте смотреть планы. о женская женское счастье! Дорогие мои, это полная противоположность первого варианта, мужского варианта, полная противоположность Кто-то здесь будет даже по реакции на седьмом небе даже в это не верить, это серьезно, ты что ли цветок мне подарил, Десять лет мне дарил, а тут подарил, либо еще что-то Но здесь какая-то такая реакция, больше непонимание, что серьезно, что правда что ли может так проиграться. Ну, ладненько, давайте все. Доброе утро, доброе утро, мой любимый спонсор. Давайте дальше. Да. Туз-чаша, туз-пентакли, императрица. Здесь далеко идущие планы в отношении вас. Здесь, соответственно, могут проигрываться уже то, что человек уже вам, в принципе, говорит. И уже, в принципе, делает. Потому что здесь не та а такая какая-то левая ситуация, которая... Непонятно, отношения. здесь все ясно Просто, понятно в отношениях По большей сути у людей Ну, потому что действия это есть, действия это будут Все-таки по шестерке пентаклей, Десятка чаш, восьмерка пентаклей. И здесь немножечко офигивания женское, немножечко Есть офигивание женское, но есть и Некоторое непонимание, ну так вот, ладно Давайте, далеко идущие планы Все-таки на вас что-то сделать Возможно, что-то новое Если вы, ну, долго в отношениях, допустим Рутина забила, давайте так так, если на самом деле долгая рутина забила, то что-то новое принести в ваши отношения, либо какой-то новый план, новый какой-то возможно. А вы, прикинь бизнес с вами, а прикинь что-нибудь вам что-то предложить. Ну Но что-то новое с вами человек планирует это точно, потому что у нас туз чаш, туз пентакли, что мне особо говорит, не особо туз чаш, туз пентакли. С императрицей далеко идущие, далеко растущие по отношению. к к вам. Возможно, что-то начать новое, что-то предложить новое, возможно, какое-нибудь хобби вам вот помочь с вашим хобби, либо с какой-то вашей хотелкой, либо что-то вам дать, либо что-то вам отдать. Также тут просто в действиях это есть. Поэтому вот. Ну, что-то что-то новенькое, что-то вкусное, что-то интересное ожидает и как-то планирует человек по отношению к вам. Вот, потому что хочет при этом. возможно, так же, как и вы, либо, возможно, также просто хочет что-то новое изменить в отношениях с вами. Зачем я вытащила десятка вещей? Делала пятерка жезлов. Да, требуется потому что. Потому что требуются какие-то новые планы. Здесь не... В плане того, что человек даже хочет, человек на самом деле хочет, а это я бы сказала по десятке мечей, по дьяволу, по пятерке жезлов и король пентаклей, я бы сказала его подстегивать на какие-то новые планы, его подстегивать на какие-то события. Я бы сказала, здесь десятка мечей больше, что-то к, к, к изменениям... Какая-то ситуация человека подстегивает для того, чтобы что-то начал заново, новое для себя, кого-то конечно для себя. Ну так вот, ну, в отношениях вас просто. Ну, ну давайте еще дополним действия Ну вроде действия это нормально. ой, ой, ой, ой. Давайте вот для тех, кто в отношениях и двое, <свят> для тех, кто нету трое, для тех, кто нету никаких половинок и тому подобное. Давайте, у кого нормальные отношения здесь, по сути, обязаны все загадать такие отношения, более-менее нормальные хорошие. Человек на самом деле хочет что-то нормальное, да почему какой-то Аполлон, что за бред-то у меня происходит? Так вот, но здесь некоторое еще развитие событий. Я в его в конце, оно не особо позитивно, но здесь оно очень сильно присутствует и даже в действиях это видно. Поэтому это вот такая некая другая другой момент. Поэтому сразу скажу, здесь действия и планы есть, что-то начать заново, новое, потому что подстегивают, потому что хочется, потому что одержимость неким новыми, возможно, проектами, идеями, либо хотелками в отношениях с вами, либо с вами, либо ваша какая-то новая хотелка его подстегивает на то, чтобы он что-то сделал по отношению к вам и для вас, для вас это очень важно. Поэтому шестерка пентаклей, десятка чаш, восьмерка пентаклей здесь, соответственно, возможно, как человек действует для действий, для того, чтобы что-то дать, надо что-то заработать. Здесь человек, возможно, окунется в некую работу для того, чтобы вам что-то дать, возможно, некий отдых, либо время либо некое счастье. Человек хочет дать. И есть другая интерпретация, другая интерпретация это чуть позже. Поэтому да, человек даст. А -а -а. Ну, потому что рутины и скуки вот для этого человека – это смерти подобно. Вот для этого человека смерти, смерть именно – это рутина. Однообразие, одно и то же. По-любому, что-то капризничал, либо возникал по этому поводу, я не удивлюсь. Так вот. Далее, Двойка мечей, девятка. Так, ваша реакция на это: Двойка мечей, девятка жезлов, семерка чаш. Кто-то, правда, будет по такой момент неверия, правда, что ли? Ты так сделал? Ты, ты, ты так для меня делаешь? Ты, ты что? Серьезно, что ли? Это когда долго ждешь, долго ждешь, ты понимаешь, что это никогда не будет. А это вдруг случается. Это так? И ты так присела села. Вот здесь вот тоже присела, села. Да, внепланово внезапно. Угу. Но здесь есть еще другой момент, он тоже очень сильно виден. Да, внепланово, внезапно здесь может проявиться и в плане хорошего, положительного, то есть ваш человек, может ваша какая-то некая такая реакция шока. А чё, серьезно что ли, действительно, либо правда. Здесь какое-то неверие, шок и полное колыхание всего на свете. То есть ваша реакция будет, по крайней мере, точно не особо такой унылой, а более бурной, более такой внеплановый. Привет, привет более душерабящее, чем все, я так понимаю, остальные. Здесь есть некий другой момент. Другие мои. Для тех, у кого совсем все плохо, у кого совсем, совсем, совсем человек может очень сильно у кого-то здесь ерундить. На полном серьезе здесь захочет новое, но, возможно, как и без вас. Да, здесь есть такой момент. То есть, ну, может, конечно проиграться, но я думаю, я надеюсь, что это не сбудется. Десятка мечей закончить ситуацию какую-то некую с вами. Ну здесь куда-то у кого-то от кого-то уйдет, окей. На полном серьезе здесь есть десятка мечей, поставить точку крест на этом всем. Дьявол пятерка жезлов, король пентаклей. Да. Возможно, здесь даже треугольника может даже и двое мужчин, туда одна женщина. Поэтому дорогие, дорогие, дорогие дамы здесь, да, здесь может такое проиграться, это раз. Да, поэтому да. Для первых, кстати, людей, которые там это, это, это, это, это, это. ну давайте еще попробуем. Ага. Да, то есть для здесь идти в некое счастье, в некое благо, возможно, даже изменить свою жизнь на корню, возможно, также без вас в планах тоже здесь прослеживается. Но давайте это очень сильно малые проценты, малая категория. Планы здесь ради... Либо вас сделать счастливым, либо сделать счастливым самого себя. В рутину, в старое, в прошлое не входить. И по действиям человек не будет этого воскрешать, он будет от этого, от старого, от ненужного уходить. Либо это будете вы, как отношения с вами, либо просто в отношениях сами будет переворачивать это все, чтобы с вами связать некую момент своей судьбы. Поэтому, дорогие мои, сразу говорю, планы и действия будут кардинально отличаться от старых, кардинально будут новыми кардиан, кардинально положительными но положительными больше для человека если вы соответственно в планах присутствуете допустим с вами не хочет он порвать вот то соответственно с вами если без вас и как-то сама здесь мужчина хочет сама улучшить свою жизнь то соответственно без вас здесь но ну, здесь тоже может проигрываться Но особых предпосылок просто нету. Здесь универсальность в том, что будут радикальные и планы есть, и при этом действия будут радикальные. И у вас ситуация такая, реакция будет радикальная на все этого. Если, кстати, если будет негативные какие-то по отношению к вам, вы будете, кстати, философски больше к этому относиться. И какой-то для себя, какие-то некие плюсы вы будете здесь находить. Да, дорогие мои. Здесь есть соответственно, здесь есть двое мужчин и одна женщина У нас будет женщина ходить какие-то для себя более-менее положительные варианты Возможно, даже уйдет на другой аэродром Поэтому, дорогие мои, правда, если здесь двое-двое мужчин Тут еще и два рыцаря в конце, и рыцари и рыцари Поэтому вот здесь, короче, как-то больше так. Ваша реакция будет также неоднозначным будет также шокирующей, но вы будете больше философски на это рассуждать и будете для себя какую-то хорошую стратегию, хороший план, возможно, не очень сильно корректный, не очень сильно легкий для себя, возможно, какой-то тяжеловесный. Выберите для дальнейших каких-то действий, либо по отношению с этим человеком, либо уже по отношению в дальнейшей в своей судьбе с другим человеком, если он присутствует. Поэтому вот здесь вот я я, я бы сказала, универсальность. И, ради, и вот здесь все такое радикальное, напущенное и интересное. Второй, второй приветики, все приветики. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь, короче, как-то так. Вот. Но здесь меньше процент того, что кто-то здесь от кого-то хочет уйти. Но здесь именно радикальность. А радикальность это уйти. Поменять место жительства, все на свете, заключить браки. Ну, здесь бы я бы сказала какой-то такой момент. Но в планах я не увидела действия заключения браков, а что-то вам отдать. Что-то отдать, отдать, работать на дом свой, на, люб на любовь свою, на любимую семью, для своей семьи. Вот, но не, в тех, не втискиваться в прошлое, в прошлое какие-то заварушки, воскресания чего-то непонятного. Нет, в прошлое здесь человек не будет ничего делать ни в коем разе, потому что прошлое остается в прошлом. Что умерло, умереть не может, да? Но здесь то же самое. Поэтому, дорогие мои Для кого-то это, в принципе, положительно Для кого-то это не положительно да. Но э, Реакция будет, давайте Если плохие действия Если вы рассчитываете, что это плохо Вы будете больше философствовать Вы будете больше как-то Да, это будет для вас шоком Но вы будете больше находить Как выйти из этой ситуации Либо по отношению с этим человеком Либо совсем другим Здесь тоже может такое проигрываться Если здесь двое. Мужчина, да, женщина, если, соответственно, у вас реакция какая-то вау-вау, и он хорошо и все нормально, то, соответственно, у вас будет вообще большой шок, но в положительном ключе, что, соответственно, да. Ну, также повлечет какие-то некие тяжелые решения, тоже. Ну, там есть момент тяжелых каких-то действий. Ну, -ка, Но здесь вот такой у нас. Нужен всегда. Запас родром нужен всегда, да. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал нам... Да, какие ее планы, какие действия по отношению к вам? И ваша реакция на эти планы. Ее планы... Выскочила. Окей, ее действия по отношению к вам. И ваша реакция на это. Прям выскочила. Просто вот правда. Кардинальность. Это кардинальность. фиолетовый кардинальный у нас знаки. И да. Ух. Мужчина. Ну, короче, сразу говорю. Вот здесь радикальность -во. точнее не бывает. И здесь и женская сторона... Тоже за такие моменты. То есть женщинам будет, если надоело рвать, если не надоело как-то терпеть и дальше процветать дальше вместе с вами. Но человеку бы хотелось чем-то покончить, с некой ситуацией, которая ее просто как-то немножко изничтожает изнутри. Возможно, человек просто хочет переехать. Возможно, человек также хочет какое-то некое теплое гнёздышко для себя. Либо человек для тебя хочет что-то выяснить. Ну, я так понимаю, выяснит. Я либо она... О, дорогие мои, ну вот здесь, да, здесь вот именно человек может разведывать, человек может как-то радикально поступать только для того, чтобы убедиться, что вы ее любите, что вы ее... Её... Это первый вариант, давайте так. Это первый, что вы ее любите, вы к ней благосклонны и тому подобное. Здесь вот некое узнавание, шпионаж и подсматривание за вами в планах. Но здесь также радикализма имеется в виду. В плане от того что человек хочет уйти от плохого и прийти к какому-то стабильному хорошему для себя будущему в планах соответственно соответственно больше знать хочет о том какое ждет ее будущее если в отношениях с вами то в отношениях с вами соответственно человек будет радикально также и делать также и испытывать возможно какие-то вещи будет говорить либо ставить так или иначе, что я... Любишь ли ты меня, либо не любишь? Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Если не любишь, уйдет и надуется. <составит> Заставит тебя сказать, что ты ее любишь. Короче, вот. Поэтому вот, вот либо что вот правду, матку. Но желательно то, что ты ее любишь. Это первый вариант. Это вот первый вариант без того, что она там... Потом скажу. Да, вот, ваша реакция, соответственно, соответственно как, Не особо утешительно, но вам придется вот здесь реакция попотеть <сíntil> <сíntil> Вот здесь больше реакция попотеть Любишь самки возить, люби и кататься, да? Люби, любишь кататься, люби самки возить И вот здесь вот такая реакция больше такая подняла. Ну вот испытает вас человек на прочность, на силу воли и тому подобное Вот как не знаю но здесь вот реакция больше немножко адреналин, и при этом в любом плане это будет для вас волнительно. То есть ее какие-то действия, ее какие-то решения для вас будет всегда волнительно, либо всегда, либо уже, либо еще что-либо, да. Но здесь я бы не сказала какой-то некий момент огорченности по типа восьмерке чаш. Больше в сочетании шестерка жезлов, десятка десятка жезлов и Рыцарь мечей более момент волнительно, тревожно, трепетно и такой немножко на адреналине. У вас такая реакция будет по отношению к ее действиям. Здесь, кстати, женщина может, правда, так же как и мужчина, может просто порвать, покончить, выведать, если у вас любовница, если, если любовница, она не знает. Мужчина, она узнает Мужчина, она сделает все, но узнает Если что, будет перепроверять Проверять, нюхать все дела С разборем Исключи любовницы из списка Зачем она тебе надо палиться лишний раз Я тебя предупреждаю за тебя Ладно, я шучу а то, а то сейчас отписка Отписка пошла ты, ты за любовные отношения Не, вообще, я, я, я не грамм я, я за счастье во всем мире, вот они а за треугольники. Ну, и кому-то, если нравятся треугольники, пускай в них находится. Так вот, женщина будет выведывать и тому подобное. если, если, если, если мужчина, вы сделали больно, если вы поставили ее как-то раком в каких-то ситуациях, поверьте, женщина найдет, как вам отомстить. Здесь есть момент отомщения. Радикализм вот здесь может. Реально отомстить, реально... Ну, здесь семерочка, жезл королевы, чашу из башни. Поверьте, это очень радикальные моменты, которые очень сильно, ну... Вот что Бабе вздумается, сделает, поэтому... Девчонки, простите, но здесь именно вот, вот какая, если захочет женщина относить, она это сделает. Если она не захочет узнать, либо узнать и тому подобное, она это сделает. И вот здесь вот она это сделает в любом случае. Но в каких в отношениях, и знает ли она о том, что если кто-то, а если кого-то вообще нету, то просто, если, допустим, правда, никого нету, здесь мужчина чистый, как стеклышко, никого нету, никого нет и вы ничего не делали, то женщина будет докапываться до того, что у вас тут то есть, а потому что чуть любовь особо-то не чувствует. Поэтому вот здесь я сразу говорю, вот докапываться в любом случае, только в каком? В лайтовом, либо не в лайтовом, это, конечно, от женского здесь темперамента зависит, но смотрите, гроза среди вот белых туч, то все, кончик, кончик, конец, мстить. Если, правда, здесь больно сделали, отомстить может либо про любовницу, либо на, если она на любовницу, то про всех узнать хочет, поэтому сразу говорю, выпытывать, допытывать и тому подобное, здесь женщина, возможно, также просто хотение того, чтобы вы на нее обратили внимание, что-то она вам за это очень сильно даст. Любовь, забот. Вдруг, да, вдруг оказался друг. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь больше какие-то такие моменты. Но здесь потому что женщина хочет быть любимой либо без вас, да, тогда Дорогие мои, ну правда, здесь может и женщина очень сильно изменить, и если что, да, здесь, здесь это может быть, но если между вами вообще кошмар, кончик, и, и если женщина это способна, я не думаю, что все способны прям сразу пойти изменять, но здесь какой-то, каким-то радикализмом тоже по Поэтому вот. Здравствуйте, кто загадал на красный вариант, красному мужчину. Давайте, какие его планы и действия по отношению к вам? и ваша реакция, его планы, его действия. Вот кроль кто? И, и ваш, ваша реакция на это все. О -о -о -о -о -о. ну здесь такая ситуация интересная, но здесь интересно. Дайте смотреть. Сверху мечей. что то затевает. Чё-то затевает. Человек что то затевает. Чуть... Король Пентакли. Только то, что он может затевать. Со <соценно> самым другим Мои это карта. это кажется, отлично сказали. Человек что-то затевает по отношению к вам, но только на то, что он способен в данный момент, в данное время, при данных обстоятельствах, в отношениях с вами. Но он затевает. Первые, вторые там какой-то фигней маялись, да? А этот затевает семерочками. Что-то затевает по королю Пентаклей. Но на то, что он вообще способен, то, что он имеет, то, что он может. Какие-то его либо там связи, либо хотелки здесь могут присутствовать. Поэтому вот здесь сразу говорю. Затевает, что по отношению к вам. Чего не могу сказать, потому что здесь пустая карта с луною. Поэтому вот здесь что-то затевает. Дальше повешенные действия, если что, сейчас посмотрим. Так, действия повешенной тройка Пентакли. Шестерочка Пентакли. Но я говорю, что-то затевает по своим потребностям, по своим возможностям вашей в этой жизни, по отношению с вами. Если у вас отношения как-то не ахти, как-то привык обманываться, обманываться рада, то, соответственно, дорогие девчонки, здесь обманываться вперед с песней, по потребностям человек к вам и будет обращаться. Здесь чисто какой-то я бы не сказала прям для всех какое-то некое потребительское отношение, но здесь вот по... Не, по, не по хотелкам, как по первому варианту, а больше по возможностям человек будет действовать по отношению к вам. Здесь, пожалуйста, не путайте. Первый вариант у нас, там, я помню, хотелки человека, желания, хотелки, а здесь по возможностям. Здесь будет действовать только в том сочетании: Я могу к ней приехать, я могу ее сводить. Я не хочу, я могу ей что-то дать, а я ей могу и что-то и вообще не давать. Вот здесь, вот именно по возможностям, будет действовать по отношению к вам. Повешенное здесь. Повешенное обычно в действиях это ни о чем. Ну, обычно, как правило, но потом тройка пентаклей, все-таки шестерка пентаклей. Я бы не, не сказала, что человек безнадежен, но здесь, скорее всего, потребность. Если потребность у вас великая, то действовать будет. Если, соответственно, потребности такой великой, величайшей к вам нету, то, соответственно, самбо полное по отношению к вам, девчонки. Сразу, я здесь адекватнее, пожалуйста, смотрите на ваши отношения, если ваши отношения какие-то такие, не такие. Если с вами все хорошо, поверьте, ну, я не знаю. Можете посмотреть, но здесь, соответственно, тогда и потребность вас будет очень сильно отменная. Поэтому, дорогие, здесь по возможности будет отдыхать, по возможности что-то будет делать в отношении с вами. По возможности. По возможности, но не с большой такой хотелочек. Возможно, вот, вот на этот вариант я бы сказала бы еще обращу. Обращу ваше некое внимание. Ваша реакция к мечей. Холодная разумность и теплота в душе Тут сейчас же императрица Что ж так кидает Что ж так кидает э, Давай-ка Пентакли и звезда Дорогие мои Ну здесь какое-то желание будет выполнено Но реакции мы не подадим особой Вот, вот какая-то вот такой момент Но не особо Мы еще хладнокровно придеремся к чему-то Ну а так все нормально Вот реакция будет больше Какая-то прохладная скептическая но здесь все таки какая-то некая, ну да, мне нравится, хочу. Здесь все равно у нас тут чаш, трой, э, императрица, двойка Пентакли и звезда. То есть здесь вот некое чувство удовлетворения будет, но некий момент прагматического ума мы тоже, девочки, любим здесь, я так понимаю, включать, правда? Поэтому, <с девчонки, <с, с мозгами будем дружить, э, с хотелками будем дружить, и как-то здесь реакция более-менее положительная, кстати, в отношениях, по отношению и его действиям по отношению к вам. Возможно, просто вашу хотелку, что ли, что-нибудь сделает? Либо тут ты мне, я тебе. Здесь тоже можешь, кстати, проигрываться. Ну, возможно, человек вам как-то поставит некие условия, что он отбросит вас с работы и тому подобное, дабы, если вот в экзамен что-нибудь это. Но здесь тоже может такое бей ни и бей-ми, и получила ты свое, и получила я свое. Здесь может это очень легко и прям прям. В изюминку прям попала тогда. от <смех> а игры, То есть я мне, ты мне, я тебе. Сколько ты мне дашь, только я тебе дам. Вот. Но здесь реакция более-менее положительная, не исключая прагматического холодной оценки вот этой данной ситуации. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, давайте дальше. Давайте рассмотрим ее планы, ее действия и ваша реакция на это. Ее планы, ее планы. Ее действия и ваша реакция на это. М -м -м. Для вас это может стать неким вызовом мужчина. Но ваша реакция на это будет некий момент вызова. А женщина своевольная, свой нравная, делает то, что будет хотеть. А хочет она очень сильно невозможного и трудоемкого, но будет делать. Да, реакция мужская будет не особо однозначная. Вы знаете, вот то же самое, вот мужская реакция. Давайте с мужской реакцией. Вы простите, что с конца так это ужасненько, наверное. Но здесь мужской реакция какой-то некий вызов, такая неоднозначный вызов. Будет мужская некая запоздалая Да, но мужчине, возможно, не особо понравятся Какие-то планы действий Возможно, не особо будет как бы э, Совладать Но это то же самое, когда женщина на своем уме-разуме Что-то сделает, то, что она хочет Но это не особо вяжется с мужскими планами вот не особо. Вот здесь именно какая-то неувязочка. Реакция мужская на это все какая-то вот неувязочка. Что-то мне не понравилось, что она сделала. Ну, что-то она вот делает. Ну, что-то что она творит. Вот здесь вот какая-то такая, вот что творит-то? Чертовка. Вот здесь вот какой-то такой момент. А, ну, чертовка тот, у кого большие яйки. А так, богиня и герцогини. Поэтому, дорогие мои. Здесь, радик... Здесь вот похоже на второй вариант, но немножко с привкусом на самоволки. <свят> <свят> поэтому я и так и говорю: <свят> вот. не зря же все. Ладненько, поэтому больше реакция мужская будет неоднозначно. Но вроде как, но вроде со скрипом, с толком, с расстановкой. Ну, ну да, возможно, но ну, ну, что-то вот так. Вот здесь вот какая-то такая вот реакция, больше половина половину такая вот, и не хорошая, и не плохая, ну что-то все в перемешку, в смешку и вот, как вызов немножечко, попахивает немножко вызовом. Это кто привык, особенно я сама все делаю, то вызовом, ну не особого со скрипом. Поэтому вот планы, планы, я бы сказала, от чего-то, но не, а возможно трансформировать некий свой жилищный условия поменять свою жизнь вот здесь немножечко в планах идет полная замена помена, починка чего-либо я бы здесь сказала больше в каком-то таком моменте Немножко, да, замена, помена починкой. Вот здесь в планах будет немножечко, возможно, своенравный, своевольный, и то, что именно как она думает, как она мыслит, а как она при этом чувствует взаимодействует с миром. Ее планы будут, скорее всего, связаны. Не с мужчиной, а совсем вокруг. И это для нее катастрофично важно. Что самое интересное, поэтому, дорогие мужчины, если что, не обессудьте. Если девчонка тут затеяла ремонт, ну придется что-то сделать. Но, ну, возможно, придется просто подвести, а покрасть. Стены сама умею Поэтому вот здесь, здесь могут проигрываться я сама Что самое интересное Почему перестройка, переделка всего вокруг Об этом у нас также сказано в действиях Потому что действует она будет И действия здесь проигрываются по двойке жезлов Именно потому что сочетание Еще раз говорю, она не особо эта двойка жезлов классическая, не надо мне гнать Здесь мужчина и женщина что-то делают А здесь еще четверочка жезла, Что может указывать на какие-то личные соображения Дом И она может делать что-то с домом что-то преобразовывать, что-то заменять, что-то перефразировать. И вот здесь, я бы не сказала какие-то радикальные, либо каких-то сверхмеры, каких-то действий по отношению к вам. Нет, здесь скорее. Да, по своим желанкам, по своим... Это как вот первое и второе вместе взятое. Вот здесь прям идеально, вот я думаю, здесь даже подходит. То есть здесь женщина хочет что-то изменить вокруг, либо чего она касается, либо где она живет, либо где она происходит, и как-то поменять немножко жизнь в лучшую. Если вы в эту лучшую жизнь вписываетесь вперед с песней. Но если только вы вписываетесь. Здесь очень сильно рыцарь... Чаша идет <свят> <свят> с, ко с колесницы, поэтому. Возможно, какие-то продвижения по карьерной лестнице, увеличение каких-то своих доходов, увеличение чего-либо. Но здесь немножко проигрывается на увеличение, на улучшение качества жизни. Если с вами, то с вами, если без вас мужчин, сорян, то без вас. Здесь просто особо акцент на любовное отношение. Я не то что не вижу, а здесь больше свои волка, свои нрав, и вот здесь, вот, какой-то такой ощущение от всего этого момента, и от карты, от расклада, поэтому вот здесь вот какое-то такое все. Поэтому, если вправду вы там вписываетесь, впрягаетесь вместе с ней, то вы будете заделаны под эту всю историю, если вы не впрягаетесь, и если на вас это тяжкие грузы, и вы в этом плане вообще никак, то без вас. Ну, вот здесь вот, короче, как-то так, поэтому... На выше красную загадала, но ну, вот здесь вот, ну, поэтому я и говорю, здесь, в принципе, может такое проиграть, здрасте, здрасте, здрасте. Вот, поэтому, ну, здесь это своеволка. Когда у нас смертушка, вот ни с того ни с сего смертушка падает, то своеволка в 10 из, из, в 10 из 12 случаев падает. Своевольная личность, своенравная, хотелка вот. Не похожая на других, либо сразу это. когда смерть падает на какой-либо вопрос обычно. Ладненько, поэтому давайте а, все. Дорогие мои, спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова. Комментируйте, подписывайтесь. И ставьте колокольчик, дабы не пустить разные уведомления с моего канала. У нас здесь есть, проходит стрим, поэтому э, милости просим на классные наши стримы. Веселые, интересные и особо внеплановые, как обычно. Вот так. Поэтому желаю вам все самое наилучшего и пока-пока.